Всем привет! Мы пришли на спортзальную площадку Ну, спортзальную, Диана слово подобрала, спортивную площадку Мы обратили внимание, что видео, которые влоги как-то больше залетают, где просто наши какие-то прогулки, а не что-то конкретное Распаковка вещей, там еще что-то, канцелярии, почему-то эти видео как-то не так залетают Да, вот там Хаски как-то больше всем понравился Поэтому мы решили, наверное, мы будем... Что, испачкалось Ой, мы решили, что, наверное, мы будем снимать видео больше влога просьба такая написать в комментариях что вам больше нравится что вы больше смотрели что вам интересно смотреть хочется а мы она mm -hmm. прошептала да подписывайтесь на ее телеграм потому что без микрофона гуляем наверное плохо слышно Ди называется. называется Ди ну, давайте мы так сделаем, мы оставим ссылку в описании на э, канал Дианы в Телеграм, там она больше выставляет э, всего насущного, где мы, что мы, а вот посмотрите, как-то больше такой житейско-бытовой у нее канал, где она больше делится своими какими-то эмоциями, впечатлениями. Вот. В общем, сегодня мы просто гуляем Сегодня у нас воскресенье Видео, скорее всего, выйдет Вы его увидите в понедельник Погода в Москве Ой, пасмурно Сейчас вот тучки как-то поуходили И мы вышли немножко погулять Температура плюс 13 На улице достаточно свежон Но мы все равно оделись потеплее оно душновато нам в парк Северная Тушина снова. Ну, он просто недалеко, как вы уже, наверное, это поняли из наших видео. Послушайте, я вот здесь специально никакую музыку не буду накладывать. Послушайте, какая прелесть. Птички так звонко поют. Просто над головами пролетают. Вот Белочек мы пока не встретили Может потому что уже вечереет? Наверное. Кстати, Диана, поделись своими эмоциями по поводу брекетов Я думала оценками годовыми Годовые оценки у нас отличные, так же как и четвертные Ой, посмотри, голуби в кормушке Обычно здесь а, синички бывают, а здесь прям головы такие, только залез только, же. Когда только установили брекеты, вообще ничего не болело. На седле сидели, но они не там болели, как бы есть можно было, но они вообще не болели, просто были такие вот не очень приятные ощущения, как а, брекеты сжимали вот так вот зубы как выравнивали, и была не очень белка. Видишь? Да. Внизу. да. Вот она маленькая такая. Здесь их на самом деле очень много. деревом бегает бегает <свят> <свят> вот они интересно бегают да она как, как прыгает так <свят> Класс, ага А Белочка Да, ты напугала ее Там внизу Где розовая кормушка пугливая. Бывают белочки такие попадаются, прям практически ручные, которые не боятся и в наглую даже подходят. она убежала Возможно Все, она там на дереве уже сибил. просто, У меня ничего не было на руке Я ее поднесла Я на <говорит> Мне такой период нравится Очень весенний Когда все цветет Зелень ярко-зеленого цвета Такого Ой. салатового Просто прелесть, все цветет, все расцветает, запахи сейчас у нас начала цвести сирень. Когда мимо проходишь, такой приятный аромат. Ну конечно, этот период как-то подзатянулся, потому что сегодня у нас уже 29 мая, конец весны. Через несколько дней уже будет лето, а летом даже и не пахнет. Диан, смотри, а он теплоходик подплывает, синенький, на котором мы катались на 9 мая. Холодная вода? Нормальная, Что значит нормальная? Можно плавать? Все. Все, Диана сказала, вода да, ну, нормальная. Нормальная а? Диана меня пощупала. Очень холодно. Да нормально. Чайки такие большие. Очень интересно наблюдать, у нас их очень много около дома, и они воюют с воронами за еду, отбирают у них. Да, с голубями, с воронами ведут войну, и вы знаете, чайки выигрывают. Дают горячую кукурузу, запах, конечно, стоит кукурузкой, но мы как-то брали. Она очень быстро. Да. Во-первых, она на холоде очень быстро остывает, становится да. еще более невкусно и вообще нам что-то как-то не зашло. Да, она может быть и пахнет ну, кукурузой, но на самом деле я не знаю. Да, нам очень не понравилось. Мы больше не будем брать. Она, видимо, там мороженое, Перемороженная вся Я не знаю из чего. И кушаешь прям, знаете, такой о, во рту, вкус, вот прям как будто ты консервант живешь. Они кукуруза, точно. Все, мы находились Нагулялись, надышались Сейчас уже двигаемся В сторону дома В общем, кому понравилось это видео Оцените его лайком Нам будет очень приятно Потому что мы Старались, снимали Для вас Чтобы вам было весело в общем, подписывайтесь на наш канал. У нас весело. Входите в нашу веселую семейку. Ну а пока... Пока!